В Казанском федеральном университете стартовали вступительные испытания. До 25 числа мы принимаем документы по очень-очень заочной форме обучения на местах в пределах бюджета Российской Федерации. И до 3 августа мы даем право подать оригинал документа об образовании и согласие на числение. Завершилась восьмая полевая олимпиада геологов в Альметьевске. Тепловой или солнечный? Как понять, что тебя ударили? В Татмедиа прошла пресс-конференция, посвященная седьмому международному фестивалю школьных учителей. Всем привет! В эфире Универньюса в студии Елизавета Никитина. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации представило рейтинг медийной активности вузов за июнь текущего года. В июньский медиарейтинг вошли 218 подведомственных Министерства науки и высшего образования Российской Федерации вузов. Казанский федеральный университет занял в нем пятое место.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 Лето – сезон долгожданных отпусков. Люди толпами теснятся на пляжах, желая охладиться и получить бронзовый загар. Но не всегда такое времяпрепровождение может закончиться беззаботным отдыхом. Так как же защитить себя и уберечь от теплового и солнечного ударов, разбираемся вместе с экспертом Казанского университета.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 С 15 по 17 августа 2022 года в Елабужском институте Казанского федерального университета состоится 12-й международный фестиваль школьных учителей. Все подробности смотрите далее. Татмедиа прошла пресс-конференция, посвященная 12-му международному фестивалю школьных учителей, который состоится с 15 по 17 августа 2022 года в Елабужском институте Казанского федерального университета. Это уникальное место по обмену опытом эффективной организации школьного образования. Площадка фестиваля 2022 представляет собой своеобразный конструктор. Каждый участник сможет выбрать для себя индивидуальный трек обучения, посещая наиболее актуальные для него мероприятия. За 12 лет истории фестиваля участниками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 Фарид Захитуглы, Универньюз. Подготовительный факультет Казанского федерального университета в текущем году впервые запустил полностью дистанционную образовательную программу на базе платформы Рос». Платформа разработана подготовительным факультетом Институтом вычислительной математики и информационных технологий совместно с Институтом филологии и межкультурной коммуникации и является оригинальной разработкой КФУ.